Еще одна тема, которую очень хотел бы с вами обсудить. Собственно, это провокация, которая готовится Министерством финансов России. Силуанов и команда постоянно будируют тему запуска новой пенсионной реформы. Эксперты, которые наняты государственной главной бухгалтерией, сегодня сообщили, что можно сэкономить на стариках. Я бы даже сказал, в очередной раз они сообщили, что на стариках можно экономить, но сегодня они впервые опубликовали сумму 1 триллион 700 миллиардов рублей. Эксклюзивные подробности в эфире Первого русского сократить и порезать. Скоро именно эта фраза может стать лозунгом Министерства финансов России. В ней при ведомстве подняли больную для общества тему – повышение пенсионного возраста. В чем суть? Эксперты предлагают две схемы по формулам 63 на 63 года и 65 на 63 года в надежде, что жители России до этого возраста просто не доживут. Первое – более выгодное для Минфина, ведь тогда трансферт в пенсионный фонд из бюджета может снизиться до 2,2% от ВВП, или до 2 триллионов рублей. Экономия существенная. Для сравнения, сейчас на пенсию уходят 4% ВВП или более 3,5 триллионов рублей. В институте объясняют необходимость повышения пенсионного возраста тем, что, говоря простыми словами, слишком велика нагрузка от стариков на бюджет. Давайте отсрочим наступление старости. Но эксперты призывают не спешить с выводами. Эти схемы, какими бы гениальными по мнению института Минфина ни были, дадут только краткосрочный эффект. Поясним. Допустим, ведомство добилось своего, и теперь мужчины и женщины уходят на пенсию в 63 года. Какая экономия для бюджета? Но потом мы же и столкнемся с тем, что те, кто дольше работал и копил себе пенсии, будут получать и большую сумму, вот как они говорят, в возрасте доживания. Грубо говоря, сейчас бюджет будет платить меньше, а позже больше. То есть и рыбку съесть, и костью не подавиться не получится. Ну или текущий состав министерства и его института просто не рассчитывает так долго занимать свои должности и нести ответственность за принятые решения. Самое интересное, что в НИИ Оперирует такими фактами, как то, что, мол, люди уже свыклись с мыслью о неизбежном повышении пенсионного возраста. Только вот скажите об этом людям, которым в ближайшие пять лет на нее уходить. а не в ужасе. Также недоумение вызывает заявление о том, что если такую меру не предпринять, то правительство не сможет индексировать пенсии высокими темпами. Хотя, казалось бы, а нас это вообще волновать должно? Особенно с учетом того, что государство уже взяло на себя социальное обязательство. Так что поздно, уважаемые, выполняйте или уходите в отставку. Михаил Геннадьевич, секвестировать стариков – экономия 1 триллион 700 миллиардов рублей. Это, во-первых, это дефолт. Это дефолт пенсионной системы официально, Это отказ государства от своих обязательств. Второе – это убийство людей. Нужно понимать, что при нашей системе здравоохранения все эти пенсионные шашни означают, что люди будут умирать раньше. Наши с вами родители, наши с вами старшие товарищи – и мы тоже будем умирать раньше. В том числе из-за нервотрепки этим вызванной. И, наконец, эти, не знаю, как их назвать... Обслуживающий персонал Минфидом. Нет. Нет? Это слишком корректно. Угу. Они придумали уравнять мужчин и женщин. Я предлагаю... Ну, это невозможно на самом деле. Я думаю, что этих людей стоит осуществить соответствующую хирургическую операцию, чтобы привести их к состоянию... Сказать, кого женщина, кого мужчин, и пусть они дальше крутятся, как хотят. Потому что это противоестественно. Эти люди уничтожают страну. Эти люди уничтожают нормальную повседневную жизнь людей. Наша пенсия нищенская. Пенсионеры живут, они не живут, они выживают. Правильная формулировка, она чудовищно циничная, возраст дожития. Когда человек выходит на пенсию, он перестает быть человеком, его списывают. Более того, у нас уже государство отказалось от своих пенсионных обязательств. Если вы честно работали, не получали зарплату в конвертах, но просто получали слишком мало денег, например, в муниципальной бюджетной системе, то уже сейчас тысячи людей в этом году, первые тысячи, остались без пенсии. Они теперь будут выходить на три года позже и получать сильно меньше. И вот Сейчас это, по сути дела, это социальный геноцид. Это социальный геноцид. Но, И люди, сожалению. которые в этом uh -huh. участвуют, uh -huh. они должны сидеть не в правительстве, а в тюрьме.